13 человек. Среди них предполагаемый лидер ячейки организации ФЕТА, которого возглавляет оппозиционный проповедник Эдхулат Гюлен. Эта ячейка, как сообщается, была создана в полицейской академии Измер, где учился убийца. Именно Гюлена возложил вину за организацию убийства Андрея Карова, глава турецкого МИДа, состоявшимся накануне разговоре со своим американским коллегой. Проповедник, напомню, сейчас на территории США, в Ушивлоне на эту сразу заявили, что к произошедшему не имеет никакого отношения ангелина ранее в свою причастность пирату ответ наконец событий арабские сми сообщили что ответственность за убийство российского послана собирая были в, в Сирии и сервитические блокировки Джейш Альфа подтверждений этих данных и других источников пока нет как удалось выяснить убийца нашего дипломата приходил в галерею где произошла трагедия еще на прошлой неделе по всей для того чтобы осмотреться Расследование громкого преступления напомню сейчас занимаются турецкие и российские специалисты об их взаимодействии договорились президентом двух стран Владимир Путин и Ле-Парадоган. С минуты молчания, что утром последнего контакта заседания бездомого депутата, который в, троги, в, трагедию, в том, что в Не немодельный затланных трагедий у российского бассейна. На этом ряду работает наш корреспондент. манерта в мире ситуации, как раз с убийством российского посла Бангария. Собственно, само заседание и началось с минуты молчания по Андрея Карловым. Уважаемые коллеги, все вы знаете о подлом убийстве нашего посла в Турции, Андрея Геннадьевича Карлова, который погиб при исполнении своих должностных обязанностей, представляя нашу страну. Предлагаю, что всех четырехдумбских фракций, выступая с трибуны парламента, были сегодня единодушны. Убийство – это попытка запугать, повлиять на Россию, заставить и подходы нашей страны, в том числе в борьбе с терроризмом. Это был удар в спину не только посту, это был в спину мировому сообществу. Тем тем, кто э, выступает за мир, тем тем, кто борется с терроризмом. Мы потеряли нашего товарища, который на своем посту представлял нашу страну с Турцией. Вот а, против этого можно бороться только сообща. И мы э, с вами э, должны сделать все э, через парламентскую э, дипломатию, через э, возможности парламента всех стран. Обратите внимание, ведь который стоял за спиной, выстрел именно в тот момент, когда наш посол стал говорить как раз об отношениях между Россией и Турцией. Сотрудничество, которое в последнее время развивается между Турцией и Россией, явно беспокоит те силы которые терроризируют регион. Это был великолепный человек, добрый, открытый. Он просто старался, он везде участвовал. Это выставка, там могут быть атташе по культуре. Первый секрет посольства. Третий посоль. Почти абсолютно не охраняемый. Он приезжал один, один посол. Никогда не должен ехать. Посол всегда на передовой и всегда отстаивает с открытым сердцем позицию страны, не имея должной и надежной охраны. Поэтому мы предложение выкалечить у память на Министерстве иностранных дел вывесить доску, потому что он там долго работал, общался с многими из нас. И мы высоко ценим его достойную службу государству российскому. Про изъявление с анистомической гибелью Андрея Карлова депутаты поддержали единодушную. Надо сказать, что это последнее заседание Государственной Думы в выходящем году, подводя итоги нынешней осенней сессии. парламентарии отметили она была очень короткой, всего 77 рабочих дней, ведь к работе Госдума приступила только в начале октября, после окончательного подведения итогов сентябрьских выборов. Тем не менее, за это время депутаты успели сделать немало, в частности о бюджете на следующий год утверждены единовременные выплаты пенсионерам в размере тысяч рублей, которые начнутся уже в следующем месяце, в январе. Больше двух десятков законопроектов планируется рассмотреть и на сегодняшнем заседании. Прежде чем уйти на новогодние каникулы, депутаты стараются соблюсти традицию и не оставлять незавершенных дел в уходящем году. Михаил Локниченко, Первый канал. Преступника, который застрелил Андрея Карлова, уничтожила турецкая полиция. Сейчас эксперты, которые пытаются понять, кому было выгодно гибель российского посла, анализируют в том числе кадры, снятые в понедельник в Анкаре и облетевшие весь мир. Но, конечно, не только это видео. Продолжит Георгий Айсашвили. Кто стоит за действиями циничного убийцы, стрелявшего в посла России в Турции, Андрея Карлова, пока неизвестно. Но, очевидно, преступление было хорошо спланировано. Молодой человек в костюме охранника знал о времени прибытия по на фото выставку. Без проблем прошел через все посты охраны и уверенно занял место в углу зала, там, где обычно стоят секьюрити, обеспечивающие безопасность. Все было задумано так, чтобы и без того громкое преступление вызвало максимальный резонанс. высоту поставленные свидетели в зале. Кроме Карлова, в галерее были и другие дипломаты. Запредельная жестокость. 11 выстрелов в спину. И все это перед телекамерами, на которые увидеть работает демонстративно обратите внимание как он точно специально стрелял в спину и потом вся его поза. рука поднятая вверх с выкинутым вверх пальцем что означает Аллах един это один из жестов тех кого мы называем джихадистами явно причем кричал он на смеси турецкого и арабского причем плохого арабского языка это вам за Алеппо Эксперты говорят, едва ли преступление с таким посылом – дело рук безумного одиночки. Ведь совершено оно ровно в тот момент, когда дипломаты на Ближнем Востоке пытаются создать баланс сил в ключевом сирийском вопросе. Владимир Путин, случившийся назвал провокацией. Совершенное преступление, это безусловно. Ниже будет список, Все. Однозначно это могли сказать силы, которые э, не заинтересованы в улучшении отношений между Россией и Турцией. Из внутренних игроков это националисты, исламисты, танцеркисты и также сторонники Федерации э, Гульяна, проживающего в США. Из внешних игроков в первую очередь в этом заинтересованы Соединенные Штаты Америки э, в том, что произошло заинтересованное Саудская аравии Соболезнования приходят в Москву со всех концов света. Мир шокирован жестоким убийством российского дипломата. Казалось, высказались все мировые лидеры, главы что влиятельные политики. От президента Франции и додонай до Трампа, часто бывает отличилась из Украина. Некоторые депутаты Верховной Рады назвали убийцу российского посла героем. А глава украинского МИДа Климкин использовал трагическую гибель своего коллеги-дипломата как повод для очередных нападок на Россию. Половина России несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и на Украине. Петр Порошенко на трагедию в Анкаре не отреагировал никак. Но куда более странно то, что традиционное для политика такого ранга соболезнования не выразила Ангела Меркель. Вообще даже в западной коалиции против ИГИЛ Берлин старается держать максимальный нейтралитет. Германские ВВС, к примеру, летают в небе над Ираком и Сирией, но террористов не бомбят, лишь ведут разведку местности. И едва ли это случайно. Ведь в ЕС именно Берлин проводил активную политику открытости мигрантам. Террористическая угроза в самой Германии при этом возросла в десятки раз. Это значит, отсидеться и отмолчаться не получится. Очередное подтверждение этого – атака в Берлине. А ведь еще после терактов 11 сентября Владимир Путин заявлял о необходимости сообща бороться с терроризмом. Но даже спустя 15 лет после стойких трагедий и потерь ведущие мировые политики не нашли в себе силы, чтобы выступить единым фронтом против главной мировой угрозы. Георгия Сашвили, Наталья Литовка, Кирилл Зотов, Анна Заякина, Первый канал. В больнице Иркутска уже после объявления режима ЧС продолжили поступать люди с отравлением метиловым спиртом. Количество жертв растет. В списке погибших, по данным на эту минуту, уже 62. За жизни 40 человек борются врачи. Еще в начале недели всех жителей предупреждали об опасности. В регионе сейчас запрещена продажа любой непищевой продукции, содержащей спирт. Минувшей ночью в Иркутске пошло экстренное совещание предприятий Следственного комитета. В рамках уголовного дела задержано 12 человек, владельцы торговых точек и продавцы. Суд направлено ходатайство об болезни 9 из них. Как выяснилось, смертельно опасный концентрат реализовывали почти по всему городу. В ходе рейдов полицейские изъяли почти 6,5 тысяч литров подозрительной продукции. Образцы а отдали экспертам проверить на содержание метанола. Кроме того, следователи вплотную занялись изготовителями боярышника, на этикетках были указаны реквизиты компании, расположенных в Петербурге и Северной Осетии. Как раз Северная Осетия противникам удалось ликвидировать одно из подпольных предприятий, где производили поддельные этикетки, акцизы, контрафактный спирт в промышленных объемах. Репортаж Анны Курбатовой. На этих кадрах ревит в глазах от бутылок и коробок Владикавказ. Подпольный цепь, где печатали и тут же наклеивали этикетки и марки на контрафакт. Среди поддельного товара не поддельная бухгалтерия, журнала учета и чеки, выручка за одну поставку до полумиллиона рублей. Работа была, говорят полицейские, без остановок. В течение пяти лет развозили гандропакт по всему Северному Кавказу. Изъятная продукция заняла склад размером в футбольное поле. Здесь более двух миллионов вот таких бутылок под водку, коньяк, риски, а еще этикетки, крышки, упаковки и вот такое оборудование. Штамповали этикетки и акцизные марки почти на все, от водки до коньяка 10-летней выдержки и шотландского виски. Производство в день до 10 тысяч ну, алкогольная, бутылок алкогольной продукции. Борьба с контрафактом в республике усилилась в последние месяцы. Суррогат находят повсюду и в частных домах. С начала года почти полсотни факторов кустарного производства и в промзоне, на больших заводах. Распознать бутылки все чаще под силу лишь профессионалу и то со спецоборудованием. Защитная нить, которая вот имеется вот в частности на вот данных федеральных специальных марок, она просто напросто нарисована металлическим красящим веществом. А вот как перевозят сырье для суррогата. В этих фурах, по подсчетам полицейских, почти 2 миллиона литров спирта. Сейчас открываешь, и отсюда потечет спирт. Такие тайники находят в машинах с надписью «Огнеопасно». Эта часть, она оборудована емкостью для перевозки газа. Здесь манометр. Эта емкость оборудована перегородкой металлической, и э, дальше там находится полностью спирт. Грузовиков так много, что на дорогах полицейские выставили спецпатруль. Здесь останавливают и досматривают Мы досматриваем всех. С начала года в республике полицейские раскрыли более 270 преступлений, связанных с производством и продажей нелегального алкоголя. По факту последнего случая о массовом производстве марок и этикеток возбуждено уголовное дело. Организаторами, если их вина будет доказано, грозит до шести лет лишения свободы. Анна Курбатова, Ольга Кирий, Владимир Ковалец, Виктор Ангелов, Первый канал, Северная Сития. В продолжении темы Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спирта, содержащей продукции, в том лицензии на такую деятельность. Речь не только о пищевой продукции. Изменения должны коснуться также парфюмерии, бытовой химии, средств гигиены и против жидкостей, в состав которых входит более 25% и телового спирта. Путин потребовал усилить наказание за нарушение преступления в этой сфере. Кроме этого, Кабинет должен подготовить предложение об изменении ставок акцизов на алкоголь, чтобы таким образом уменьшить спрос на суррогаты. А в исполнении всех этих поручений правительство должно отчитаться до 31 марта масштабная спецоперация проходит на западе германии полиции спецслужбы ищут преступника который устроил теракт в берлине направил грузовик толпу людей на рождественской ярмарке в той самой машине как выяснилось нашли удостоверение личности почему следователи идут правоохранители и что нового в расследовании? из германии иван влады Главный подозреваемый, отпущен, теперь появился новый. Спустя почти двое суток выяснилось, что в кабине грузовика, протаранившего толпу, обнаружен документ, удостоверяющий личность, теперь в розыске тунисец. Согласно найденным документам, террориста зовут Анис А, и ему 21 год. Но уже известно этого же человека, знают и под другим именем, Ахмеда А. По данным газеты «Зюддой Чицайден», террорист запросил статус беженца в Германии в апреле этого года. На западе страны полиция сейчас готовится к спецоперации. У преступника есть огнестрельное оружие, и он очень опасен. Полиция также обладает серьезными уликами. Есть ли следы ДНК, новое видео? Это тот случай, когда у нас есть много улик. Показания очевидцев, следы ДНК, отпечатки пальцев, расшифровки разговоров. Все это поможет следователям в поисках. Надо взять себя в руки, пока криминалисты изучают улики. Тем временем продолжается опознание жертв теракта. Пока известны личности семи человек, шестеро из них немцы. Детей среди погибших нет. И приходят новые данные об убитом водителе похищенного грузовика. Лукаш У, отец двоих детей, был еще жив тогда, когда под колесами гибли люди. Находясь в кабине, он пытался помешать террористу. Тот его несколько раз ударил ножом, а когда грузовик остановился, застрелил. Потом сбежал. Горожане напуганы. Самая популярная в стране газета Билд сегодня выглядит так. Оршинные буквы. Слово ⁇ страх ⁇ Преступник на свободе. Я родилась, и выросла здесь. Знаю эту площадь с детства. Я очень испугалась, когда узнала, что произошло. Я не могу поверить, еще пару часов до трагедии я стояла на том самом месте. Я живу здесь, в этом районе с самого детства, и очень люблю эту площадь. Не могу поверить, что сейчас все разрушено, но Берлин за духом, и случившееся не сможет нас сломить. Террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в России, уже взяла на себя ответственность за теракт, однако прямых доказательств, что это дело рук именно ИГИЛ, нет. Вопрос, почему сотрудники правоохранительных органов не сделали выводов из теракта в НИЦЭ, который произошел этим летом? Лишь сейчас, после берлинской трагедии, например, в Кне думают над тем, чтобы запретить фурум въезд в центр города. Или вот кадры из Дрездена. Главный рождественский базар по периметру в срочном порядке огораживают бетонными блоками. Меры безопасности усилены и в других странах ЕС, Франции, Великобритании, Бельгии, Австрии, Чехии, Венгрии, в Будапешт ввели военную технику. В Германии все чаще говорят о политической ответственности. Мы виноваты перед жертвами, перед всеми, кого это коснулось, и перед населением в целом. Мы полностью пересмотрим новую миграционную политику и политику безопасности. Будем регулировать ее иначе. Баварского премьера сейчас жестко критикуют сторонники, ведущие избирательную кампанию Ангелы Меркель. Якобы поспешил с извинениями. Следствие продолжается. Рождественский рынок у мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине должен снова открыться уже завтра. Стать символом победы над страхом. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Мария Михневич, Первый канал, Берлин. Чтобы противостоять международному терроризму, Россия и Европа должны действовать совместно. Об этом накануне заявил Владимир Путин в Кремле, где прошел торжественный вечер по случаю дня работников органов госбезопасности. Глава государства высоко оценил профессиональные качества сотрудников отечественных спецслужб, отметив их важную роль в укреплении стабильности общества. Наши граждане ждут от вас эффективной работы по нейтрализации внешних и внутренних угроз. Наиболее опасной из них остается... Сейчас в Европе очередное преступление подобного рода. Погибло много людей в Берлине. И мы, выражая сочувствие, желая скорейшего выздоровления потерпевшим, напоминаем еще раз о том, что предлагали многократно и предлагаем теперь объединить усилия в борьбе с международным террором. Только так мы можем победить. Конечно, на высоком уровне должна оставаться координирующая роль Национального антитеррористического комитета. Следует и дальше четко и грамотно действовать по всем антитеррористическим направлениям. Среди них нейтрализация боевиков и их лидеров, предотвращение преступления террористической направленности и посещение каналов финансирования терроризма. В прямой задержан вице-губернатор края Сергей Сидоренко. Суд Владивостока уже отправил его на два месяца под домашний арест по подозрению в злоупотреблениях при распределении финансовой помощи районам, пострадавшим от тайфуна-лайнеров. Известно, что расследование ведет региональное управление ФСБ. Пост вице-губернатора Сергея Сидоренко занимает с 2012 года. В частности, он курирует вопросы сельского рыбного хозяйства, а также лицензирования и торговли. Сирийская армия полностью освободила террористов один из пригородов Дамаска, Дараю, из которой те пять лет обстреливали столицу. Операция длилась 9 месяцев, в итоге около 3000 боевиков сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Еще 4000 уехали в провинцию Идли. Экстремисты оставили на улице Ковдамаска множество взрывных устройств. Поэтому сейчас город метр за метром проверяют саперы. Идет разминирование и в Алеппо. Также там работает аэромобильный госпиталь для этого центра МЧС России. Как сообщается, его врачи уже оказали помощь полутора тысячам пациентов. На Украине националисты осквернили одну из главных синагог страны. Она расположена в Умане. Это город Черкасской области. Там похоронен праведник, которого почитают иудеи всего мира. В год приезжают десятки тысяч паломников. Группа молодых людей ворвалась в помещение ночью. Стены и пол облили красной краской, также оставили внутри свиную голову с вырезанной свастикой. В тот момент в синагоге находились несколько верующих, они сумели убежать и вызвать полицию, но наряд приехал, когда экстремисты уже скрылись. Уже с января в России начнется реализация масштабного проекта «Чистая страна». И Его детали обсудились сегодня на заседании Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который провел Дмитрий Медведев. Премьер отметил, инициатива позволит создать эффективную модель переработки твердых отходов. На первом этапе построят 5 мусоросжигательных заводов, 4 в Подмосковье и 1 в Татарстане. Также запустят интернет-портал, через который любой может сообщить о незаконных свалках. Кроме того, на заседании обсудили переход к новой модели проверок бизнеса. Но, благодаря этих плановых инспекций уже к 2018 году должно съедиться на треть. По сути, мы должны обновить идеологию работы всей системы контроля и надзора в нашем государстве. Чтобы одновременно с сокращением рисков для жизни и здоровья людей перейти к современной модели контроля, которую принято называть партнерской, сервисной. Одним из основных показателей станет, естественно, не количество проверок, а развития бизнеса. Планируется внедрение так называемого рискориентированного подхода, чтобы не было вопросов, почему объекты проверяют слишком часто. Другие на слабо, будут установлены классы опасности. Исходя из них сформирован график проверок. Приобщиться к фирменской жизни предлагают жителям Челябинской области. Она набирает популярность проект «Корова на балконе». В чем суть, и правда ли придется поселить в квартире, выяснял Алексей Иванов. Михаил Николаевич, вот от вашей коровки молочко. Вот. А здесь масло, и сыр. Спасибо. Трехлитровая банка свежего молока с доставкой на дом и еще фермерские продукты. Михаил Клещев получает их каждый день. Пенсионер одним из первых в Челябинске решил завести себе буренку. Он участник проекта Корова на балконе, при этом само животное держать дома вовсе не нужно. Для коровы, конечно, места мало. Ну да, там два, два, ну, поэтому я мало. ее поручу тебе. Все заботы по содержанию скотины берет на себя фермер. Покупатель только оплачивает корову и отдает ее в аренду крестьянскому хозяйству. Взамен арендатор обязуется в течение пяти-семи лет обеспечивать владельца буренки свежим молоком. По желанию, вместо молока может быть сметана, творог, сливки или сыр. На вопрос, недороговато ли сразу выложить за корову 60-70 тысяч, пенсионер отвечает. Нормально. Нормально все равно дешевле, все равно. А когда в ты идешь в магазин и берешь не зная что и не зная у кого, ну это же хуже. А тут четко понятно твоя корова, твои продукты. Проект «Корова на балконе» придумал и внедряет фермер Александр Гладилов. У него небольшое хозяйство под Магнитогорском. Попытки связать напрямую производители молока и покупателей он предпринимал не раз, но все время, по его словам, в эту схему вмешиваются посредники. Из-за этого фермеры перейдут а потребители переплачивают за продукты. Тогда он предложил горожанам сделать прямую инвестицию в животных. Только вместо дивидендов они будут получать натуральный продукт. Выгода очевидно, а городской. Житель обеспечивает себя продукцией на несколько лет, а фермер, у него появляется гарантированный Здесь фермер еще и получает финансирование. То есть это...